Биологическая ценность того или иного белка определяется степенью сходства его аминокислотной структуры со структурой какого-либо белка нашего организма. Поначалу было установлено, что наибольшей биологической ценностью обладают цельные яйца. Впоследствии, когда был получен изолят молочной сыворотки, обнаружили, что этот белок имеет еще большую биологическую ценность. Для роста мышц протеины выпускаются в виде порошков и применяются в виде белковых коктейлей. Для приготовления коктейля используйте воду, нежирное молоко, сок. Нельзя использовать горячую жидкость, так как при высокой температуре белки натурируют и их усвояемость резко ухудшается. Соотношение порошок-жидкость неважно, но... На практике для приготовления одной порции 30-40 грамм обычно использую 250-400 миллилитров жидкости. Лучше всего готовить коктейль в миксерах или ручных шейкерах. Готовый коктейль не следует хранить более 1-2 часов. Рекомендуется распределять прием протеина для роста мышц равномерно в течение дня. При этом старайтесь наибольшее количество белков получать вместе с обычными высокобелковыми продуктами питания. Понравилось видео? Поставь лайк. Обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!